Притча «Корень». Возле реки, в одном лесу были деревья, которые все силы тратили на то, чтобы быть сильными и высокими, быть с красивыми цветками и густой листвою. Конечно, у них не было сил на то, чтобы развивался корень, но им важнее казались высота и красота. Но между теми деревьями, которые своей высотою и огромными цветками удивляли всех, рос небольшой, без цветков лавр. Он все силы тратил на корень. Все смеялись над ним, так как ни цветков, красивых и больших, ни огромную высоту, он не имел. Лавр. Что ты тратишь силы на тот корень, посмотри на нас. Нас все хвалят за огромную листву, за огромные пахучие цветы, за нашу высоту. А Лавр отвечал, я лучше буду тратить свои силы на корень, я буду расти и давать всем нуждающимся мои листья. Но, все равно, все продолжали над ним смеяться. Однажды пришел сильный ветер, и все те деревья из-за слабого корня упали. А расстался остался целым и невредимым, только пару листиков потерял. И тогда все поняли, что в трудные моменты нас держит не наша внешность и облик, а то, что скрыто в нашем корне, в сердце. В нашей душе. Что вы все об этом думаете?